Здравствуйте! Маленький клип на воропа. Ну, чё клип? Просто танец. Я тут никогда то чего мне не Вот, черт. Hey. Вот мы танцевали. Вот да, мы да, не Вот,